Канал «Как заработать в интернете Байков» и канал «Как заработать в интернете». Только для моих подписчиков, ценителей моего творчества. Просто подпишитесь и все. И не забудьте включить колокольчик, чтобы не пропускать следующее видео. Всем привет! Получил очередные выплаты. Хочешь также получать деньги каждый день? Рекомендую тебе подписаться в мой телеграм-канал. Сегодня на обзоре у меня новый проект Называется он Давид. Вся подробная информация о проекте ты найдешь в описании по ссылке. Перейдешь, попадешь на сайт. Сейчас я вам все подробно расскажу. И перед тем, как инвестировать в интернете, всем рекомендую читать правила инвестирования, которое также у меня в описании есть ссылка. Никогда не инвестируйте последние деньги, либо же заемные деньги. Это Fast проект который... Может закрыться в любую секунду, в любую минуту. И ты здесь можешь потерять все свои деньги. Если ты осознаешь риски, ты сам принимаешь решение. Я в этом виноват не буду. Не нужно мне писать в личку. Сайт соскамился. Ты админ, там верни мне деньги. Я не администратор проекта. Я лишь показываю и рассказываю возможности заработка в интернете. Что по данному проекту? Я вот посмотрел трафик на YouTube. Данный проект стартовал 19 апреля. Здесь вот э, Видео обзор вот, арабский Вот 4 дня Вот 4 дня Здесь начали обзоры пилить Вот 4 дня Ну сами можете вставить вот Давид э, USDT И посмотреть здесь трафик В принципе трафик здесь э, есть Подробная информация вы найдете Вот у меня на сайте Перейдете, здесь вот кнопочка регистрация есть Также есть кнопочка регистрация внизу Также у них вот есть Телеграм э, канал довольно таки неплохой 16 16348 участников эта группа там можете перейти позадавать любые вопросы в этом проекте при регистрации мы получаем 20 долларов на баланс и когда мы здесь открываем VIP. У нас эти 20 долларов, они исчезают и появляются у нас VIP-план. Вот видите, у меня на балансе но так как у меня здесь открытый VIP-2. Деньги исчезли, но VIP-2 у меня остается. VIP-1 стоит 6 долларов. Ежедневно вы здесь будете зарабатывать по 0,6 USDT. VIP-2 пополните еще на 30 долларов. Ежедневно вы будете зарабатывать здесь 3 и 4 доллара. VIP-3. Пополните счет на 115 долларов, ежедневно вы будете зарабатывать 14 и 1 доллар. Партнерская программа, первый уровень здесь 13%, второй уровень 2% и третий уровень 1%. Старт данного проекта был 19 апреля. Здесь вот официальный телеграм-канал, служба поддержки и ссылочка для регистрации. Первое поле, прописываем свою электронную почту. Второе поле, прописываем пароль. Третье поле, подтверждаем пароль. И здесь у вас будет код пригласителя. Нажимаем зарегистрироваться, регистрация. Попадаем в вот такой вот кабинет. У вас здесь будет на балансе 20 долларов. Чтобы здесь начать зарабатывать, нажимаем кнопочку research. Переводим ту сумму, на которую вы хотите открыть счет. Здесь вводите сумму, например, там 6 долларов. Нажимаете кнопочку research, вас перебрасывают на страницу оплаты. И вам нужно вот перебросить на этот адрес кошелька. Копируете адрес кошелька, перебрасываете сюда 6 долларов на этот адрес и нажимаете click paid. И вам вот выделяется вот 10 минут для перевода. После того, как вы перевели деньги, возвращаетесь назад, переходите там, где у вас VIP тарифы. И нажимаете на тот VIP, на который вы пополнили. Вот, допустим, вы пополнили на VIP 3, нажимаете «Джон» и здесь подтверждаете. Далее у вас откроется здесь VIP, вы переходите на главную. И здесь выбираете тот VIP, который у вас открытый, и выполняете задание. Вот у вас высвечивается вот такое окно, нажимаете вот, по любой картинке, сам бит ордер. Еще раз. Задачу одну я выполнил. Нажимаем еще раз. Тут две задачи дается. Каждая задача стоит $1.70. Итак, все успешно. Больше я здесь выполнять задач не могу. Видите, нельзя больше выполнить. После того, как вы выполнили все задачи, у вас здесь появится Баланс. Который вы заработали Вот я за сегодня заработал 3-4 доллара Теперь я нажимаю кнопочку вывод Здесь я прописываю свой кошелек Куда я хочу получить деньги И здесь прописываем пароль Который вы указывали при регистрации Нажимаем confirm подтвердить Кошелек мы добавили Теперь можно нажать кнопочку вывести деньги Нажимаем здесь галочку USDT TRC20 Здесь прописываем сумму, которую мы хотим вывести. В моем случае это 6 долларов 80 центов. И здесь пароль, который мы только что указывали, когда добавляли свой кошелек. И нажимаем кнопочку виздеров. Вот у нас сумма 6,8 долларов в обработке. Так, выплату мою обработали. Написано здесь успех. Перехожу на биржу Binance. И вот она выплата 6,8 долларов у меня уже на счету.